Как стать молодым бизнесменом? То есть, если вы школьник, то вы станете бизнесменом с помощью такой функции. Блин, сейчас только что была война, там всякое такое, я ему сейчас. Ой, поэтому, пожалуйста, уберите эту штуку, сейчас я, например, не пушку, и сейчас будет происходить. В общем, молодежь хочет стать бизнесменом. И это очень хорошо. Потому что сейчас я слышу, блин, самолеты, которые сейчас говорят, война, война будет. Поэтому знаете, что. Если будет какой-то магазин строить, сразу вам нападут, если вы со стороны Украины, если со стороны России, то, то знает, что у вас творится. Но немножко, немножко я что-то знаю, что-то не знаю. В общем, давайте расскажу историю, вы ее будете размышлять. Я немножко поем, а то вы сейчас уже 30-30 не ем, я смотрю на эту еду и холодно вообще. Поэтому готовьтесь можете да если хотите прям реально магазин построить то Россию лучше строить а именно заводы это самое прикольное ведь если будете заводы строить будет успех если не будете строить а будете продавать то не успех копить буду зарабатывать будете зарабатывать Да, но есть четыре периода, зима, весна, лето, осень. Именно каждый период нужно изучить и каждый готовится к этому. Лето у нас там, каникулы, отдыхают люди. Магазины полно клатушек работают. Имейте в это в виду. Сейчас мы у программистов. И поэтому идти туда прям без навыков, без знаний никуда не годится. Имейте это тоже в виду. Куда идти? Эм, я рекомендую, если вы реально добрый человек, идти в службу безопасности. Там в украине есть такая тоже социальная работа, которая помогает людям можно выбрать это реально поможет именно вам мне, а чтобы узнать что вы реально за добро играете за службу, просто что вы будете именно не военную потому что там воевать и все и у вас конец уже Происходит поэтому слишком просто. Поэтому... Там да, можете становиться э, директором. Э, и так дальше. И будете управлять. Это будет классно. Если вы, конечно, изучите некоторые материалы, будете знать, куда направлять добро. Это будет самым тяжелым путем. Но потом, после этого, вы сможете тоже создать youtube канал, как я. Тоже снимать подобные ролики. Неважно, важно у лет. У меня уже скоро 20, поэтому это слишком быстро происходит. Помню, 5 лет назад играл игру, снимал игру. Теперь уже через 5 лет, на 5 лет вперед, будем продолжать снимать такой контент. Возможно, если вам не понравится, то снимаем более-менее что-то интересное. Не знаю, что вам сказать, поэтому напиши в комментариях, чтобы точно иметь 10 вопросов, и я отвечал на каждый из них. Ну, в общем-то, понятно, что идти, работать или стать молодым бизнесменом можно в интернете, потому что сам безопасная функция, если Google имеет функцию. А именно... Google книги. Гугл рассылки, почты, всякое такое. Всякое такое блогинг Пока что мало конкуренции. Я прям туда катушками в общем. Пытаюсь туда влезть, не получается, не пускают. Окей, я иду в яндекс Яндекс.Дзен. Пускаю только временно. Опять, да, где другие страны, которые занимаются, Китай там делает, наверное, самурайские вещи, снимает или что там делает. В общем, нужно разъяснить эту тему. Япония, там у нас красивая страна, они свои праздники. Можете, вот если вам хочется стать блогером, поехать в Японию снять то, что вы любите. То, что там есть интересно. Япония капец интересно. Будет и вам интересно, и всем. Да, столько что то я не еду. Наверное, да, потому что я вакцины боюсь. Боюсь, вообще. Ну, -то так вот. В общем-то, из молодого бессмена можно стать предпринимателем, или из молодой бессмена можно учиться, потом учить знания, становиться чем-то еще так дальше. И мы, считаем, молодым битсмены вошли именно цель. Вы сможете что-то еще изменить, такое интересное. Ну, еще привести Пример например если вам там 15 вы сможете инвестировать да я снимал уже ролик по эту тему как начать инвестировать в биткоин, криптовалюту, доллары, инвестиции, депозиты, смотрите мои ролики, принцип будет понятно да именно так вот можете тоже этим делом заняться поэтому занимайтесь рисуйте, трудитесь творите чудо потому что чудо творится из человека чудо а возможность дается только тем людям которые дают они себе ну или именно вам дают возможность выше там всякое такое в Украине дают возможность с войной поэтому если прям вдруг кто то остался, вдруг смотрите вторжение но уже прошло но я снимаю потом попозже так на потом Главное узнать еще функцию. Если тебе так лень, то бери, делай себе самую вкусную еду, которую ты любишь. Если не знаешь, что иди, продолжай искать самую вкусную еду, она у всех должна быть. Мы едим кого-то, корим честно. Мы едим кого-то, мы спим, мы едим, которое как будто что-то делаем. В будущем такого не будет. В будущем будут какие-то таблетки, которые ты хаваешь, и все, и ты идешь работать. В будущем такое будет. Подумайте про будущее, мы не будем спать, у нас будет какой-то давайте все, мы выспались. Будущее интересно, поэтому будьте в будущем, конечно, там получите какой-то опыт, станете другим человеком, буду вас говорить, люди, вы другой человек, как я, почти аж был. Был я, немножко. хочу как-то просто вернуться, почему там? Как-то на автомате, когда ты хочешь стать одним другим, потом возвращайся, на автомате... Теперь получается у тебя комбинация бесконечная, но на самом деле ты сможешь потом выйти из нее, если ты реально захочешь снова пойти туда же и вспомнить то, что ты раньше хотел. Поэтому вспомнить, что ты раньше хотел твоя, ты ты тут твоя цель, там ты идешь сюда, а потом обратно к своей к себе, снова идешь обратно сюда, потом тебя выкидывают и на бесконечный круг. И у тебя есть шанс выйти из этого поля, потом полететь обратно сюда и снова в этом круге быть. И у тебя есть реально способы миллионы, десять тысяч часов, вы сможете расширить круг. И тем самым не получится у вас там летать. Ура, я богатый, ура, у меня хорошая машина, ура, я там становлюсь бизнесменом. Нет, вы сможете так. Я теперь автомобиль купил. Потому что я этого хотел, там писал к новому году, там, и думал про это и будет у вас такое. У нас мир магический, поэтому крутить придется. Вот так вот крутить эту жизнь, крутить эту жизнь придется. Ну, В общем, понятная тема. Всем удачи, всем пока, с вами Макс, справим. Давай заканчиваем. Угу.